И сегодня очередной вопрос от подписчицы канала Ольги. Как конкурсный управляющий отдаст купленный мной товар посторонним людям? Ольга, если мы правильно поняли вопрос, то вы хотите приобрести имущество для инвестора. В таком случае вы работаете по агентскому договору и приобретаете имущество на него. Так как документы от участия до подписания договора купли-продажи оформляются на инвестора, то никаких проблем забрать имущество не будет. Агентский договор для конкурсного управляющего – вещь знакомая и абсолютно нормальная. Относятся они к этому положительно. Поэтому в разговоре с ним опишите ситуацию и передайте контакты конкурсного управляющего вашему инвестору, чтобы он смог забрать имущество. Друзья,